Я хочу себе такого мужика, чтобы на свидание с ним не было смысла брать с собой кошелек, красить губы, ну и надевать трусы.